всем сейчас мы займемся следующим штуком. заправим вот эту ручку тут у меня есть синяя запасная И не люблю синий вот пустой резервуар неважно и я купил себе такую такую и такую краску сейчас направим направим и проверим делаю я это специальной волкой. Так, чернила черные, универсальные для письма. тушь черная и краска штемпельная, Не знаю, если это будет хорошо. Чернила. Надеюсь, они не очень жидкие. Жидкие чернила это полная ерунда. Вот эти очень жидкие. Надо подойдеть, когда протечет. Ну пока нам чем другим. Сейчас смотрим на тушь. Чем бы проверить? А, У меня есть кисточка для туши и бумага. Ой, какая она бледная. Ой-ой-ой. Тушь черная. Бледновато. Вообще, как будто акварельная краска. Что это такое? Ерунда. Так, теперь это Что-то там ничего, ничего. Улиточки. Так и краска штемпельная. вот как. о, да ты хорошая тема. вот это она черная. М -м -м. класс. надо вот этим заправлять все. Это тушь. Это чернила. Тушь очень синяя. Чернила в красную. А штемпельная. Немножко в синий. Что там ручка-то? Это в ней еще синий еще сидят О как Да тут нормальные синие краски еще устроено так Тут <coughs> пластиковая канавка и в ней капилляр Вот пока по этому капилляру протечет черная краска Это, это надолго вообще это, наверное, через два через протечет. протечёт. Ну, штемпель нам не понравилась. Сейчас попробую всё-таки делать. Только у меня очень толстая кисточка. Такие есть. В общем есть вот такая бумажка, она глянцевая с одной стороны, а с другой она не глянцевая. Ее тоже надо испытать. Испытывать будем штемпельной краской. очень приятно ложиться на эту бумагу. Я рисую крупную, потому что я знаю, что на записи что-то мелко рисовать, будет ничего не видно. Не течет совсем эта краска. Мне понравилась штемпельная краска. Буду брать такую. А туши чернила полный отстой. Господи, ну тут еще течет. Все, конец. У меня тут все течет. Отвратительная крышка. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. Подписывайтесь.